И с правой стороны надпись сакральная Смотри И Сейчас туда Вот он юг Сейчас опять водопад В правом гараже буду вот проходить Смотри. Давай Оп. Наводи на водопад Кара-то, Эй! Эй-э-э! Эй! эй аба бар Автоматически заход на посадку, Макс! Охренеть! Точно! Сам! Сам сел, точно! Выглядите, до чего прогресс дошел, ага. Макс! Я виду, Максим летал на планере, Максим летал на параплане. А теперь он поэтому... летает? А теперь он летает по FPV. Ну, визуально я вроде попадаю, Ну попробую при земли все. Попал, да, есть контакт. о ваши Друзья, ну во-первых, я Нет, на этой штуке сейчас слетал, посмотрел, как там наш аэродром. Очень все комфортно. Я думаю, что первый раз вы будете летать, будет укачивать, потому что я чувствую нагрузку на вестибулярку. Но я летаю в планере, я читаю в планере, я пишу в планере. То есть, мне эти очки пофигу. Но поначалу будет укачивать, это, ничего страшного в этом нет, просто нужна тренировка. Приземлиться реально абсолютно, вы видите, вот я первый, второй полет. Первый я нажал на кнопку домой, чтобы уже не рисковать, а во втором полете я зашел так вот сверху. Вы видите, понятия эмоции, то есть человек, который по FPV летал, наверное, они думают, вот какой придурок, там летает на планере, а при этом вот так радуется, как ребенок вот этой штуковине, но для меня мне очень всегда хотелось на том же карантине, когда вот летать было нельзя, может было хоть почувствовать, как же это летается чуть-чуть. Там Я модельки эти запускал, моделька совсем другое. А вот полет от первого лица, я это представляю, как на этой штуке можно дунуть на какой-нибудь водопад, там слетать куда-нибудь, там пройти под, на скалы вот эти, у нас очень красивая местность вокруг. Я обязательно наснимаю каких-нибудь роликов прикольных. Самое главное, что всего лишь за, ну, несколько часов мы смогли это настроить. Крыл коробку, выстрелил и забыл. Оно летает, оно работает, и ощущения потрясающие, я хочу на этой штуке поучиться, погонять, и обязательно дойду до мануального режима, посижу в тренажерах, то есть мне нравится это, я это буду пробовать осваивать. Класс, то есть я в счастье. Макс, ты счастлив? Эй, -э -э -э -э! классная хрень, вообще огонь, будем, будем летать, будем снимать. Здравствуйте, уважаемые любители летающих видов спорта. Я пилот планера, много летаю от первого лица, и мне это нравится, вот летать, видеть, как этот полет происходит. Поэтому я давно мечтал об FPV дроне, э такой штуке, которая вот, летаешь в очках и видишь, что происходит в полете. И могу сказать, что меня до этого останавливало, останавливало меня, но ну, я вот весной занялся наконец-то моделизмом на карантине. Э я занимался им еще и в юности, там даже вот эти такие планера, вот композитный планер для корочки. Я в матрицах клеил верхнюю, нижнюю поверхность, прочее, прочее, прям собирал целиком. Сейчас все упростилось, можно такую модельку купить, там почти готовую собрать. И мне это во многом нравится, потому что если в юности я собирал планера и они разбивались из-за плохой аппаратуры, то сейчас я начал летать. То есть вот на этой модельке я парил, на этих самолетике пилотаж крутил. Мне нравится летать. И мне не нравится, мне нравится даже собирать. Но мне дико не нравится настраивать вот эти вот лезть прошивки какие-то, что-то заливать, какой-то там где-то что-то тыкать, соединять компоненты. То есть я когда посмотрел, как сделать дрон э, самому, есть замечательный канал у Аника, э, он э, подробно рассказывает каждый раз, как залезть, как настроить, как, какие-то пупочки туда что поставить, на какую штучку что припаять. Но я посмотрел, я понял, что я это не осилю я в этом погрязну. Просто вот совсем погибну. Э, как опыт, у меня вот весной была аппаратура, называется Джампер была, но ну, это вот, честно говоря, говно Джампер. Управление было недорогое, это там вот чуть больше 100 евро стоило. Оно там настраивалось у него открытый код, и называлось у нас Джампер Т16. И я впервые решил, что я же все-таки инженер, я же построил там лабиотки, там сам ставлю солнечные электростанции на дом, много умею чего. Думаю, неужели я не разберусь, как вот эту штуку настраивать? Я полез в интернет, потратил там несколько дней жизни в этих форумах, еще чем-то, еще чем-то, научился. А потом занимался тем, что прошивал у меня, что-то не работало, модели сваливались, модели разбивались. Потом оказалось, что виной всему за 10 евро, ой, за 10 евро центов шлейф. Вот такой шлейф, который соединяет карту памяти и там еще что-то в аппаратуре. Я научился его мыть спиртом, он у меня работал неделю, потом опять глючил. Ну и потом я просто взял это радиуправление и подарил. И купил нормальный. Я купил себе Jeti DS12. И это вот та штука, которая работает, вот включил. Выстрелил и забыл. Все, включил, подтвердил модель, оно соединилось, работает. Приемник соединить, все. Настолько все просто. Это интуитивная штука, которая всегда работает. Я один раз прошел, когда купил, и все. И вот я летаю, весь этот авиапарк у меня летает, никаких проблем. Вот это причина, почему я не стал собирать дрон сам. Потому что это огромный труд, это, этим нужно увлекаться, нужно хотеть собирать дрон. А я не хочу собирать дрон, я хочу летать. Это не потому, что у меня руки не растут ниоткуда надо. Я разберусь, соберу, если нужно будет. Но мне это неинтересно. При этом я прекрасно понимаю людей, которые там тачатся от вот, соберут эти компонентики, споят то, что я также делаю, там, с лебедками своими для парапланов, еще чем-то. То есть это технический труд, он очень интересен. Но, чтобы стать в нем специалистом, нужно потратить какое-то время. Ну или там говорят, а купи там готовый дрон. Там, заплати кому-то, купи готовый дрон. Ну, можно купить готовый дрон, но это все, вот оно. Все-таки достаточно собрано странно. То есть это вот не, не, не в стиле вот этого вроде управления. Че, я, я от него тащусь. Включил, все работает. Всегда. И, и интуитивно нормально настраивается. Все просто. Э, поэтому дрон, я посмотрел, сколько нужно будет труда, чтобы собрать дрон самому. Я решил нет. Я пока, значит, у меня была мысль, что если DJI сделала пульт для FPV-полетов, потому что я этим интересовался, я хотел какой-нибудь поставить на какой-нибудь спланиров камеру FPV. Диджей сделал пульт, и я думаю, ну почему же они не делают коптер? Вот был бы коптер это мысль бы меня посетила ровно год назад. Я бы его купил. Вот очки есть, приемник есть, все есть, почему нет коптера? Мечты сбываются. Вот он этот, приехал сегодня, коптер. Я как только увидел, что он вышел, я его в первый же день заказал. Вот эта коробочка чудесная. Ну, мы не будем как там пленочки там отрывать. Все можно сделать быстрее. Как это выглядит? Макс, Маша. пойдешь срокать? это твой подарок для рождения папа себе такое купить не может поэтому решил что точно подойдет сыну да макс тебе нравится так и э, сейчас мы попробуем распаковать эту штуку вот я вам показываю вот оно пришло моя идея показать я чайник в fpv я чайник В квадрокоптерах, ну не чайник Ой -ой. Видите, как все падает. вот наш мавик 2 про на котором мы летали Пытались снимать разные видео и одна из причин, по которой он не пошел, но ну, вот нету вот этого ощущения полета. То есть мне нравится смотреть на телефон и как он летит, но это смотришь на телефон, это какое-то вот, знаешь такое, извращение какое-то получается. Mm -hmm. Хороший дрон. Нравится? Yeah. Mm -hmm. э -э дрон прекрасный, если он э включаешь его в нормальном режиме, он под датчиком никакое дерево не врежется. Вот в этом отношении DJI великолепный. И, собственно, кстати, это первая покупка моя от DJI. И именно он дал мне понимание, что насколько и проработана вообще конструкция. Только это вот все сделано в моем любимом стиле, выстрел и забыл. Что пульт, что все это, все соединяется прекрасно и сразу работает, из коробки. Ты взял, подключил, полетел. Никаких плясок с бубнами, никаких паяльников, ничего. Это ни в коем разе не упрек людям, которые паяют. Я и сам паяю. Вы собираете свои супердроны. Я их видел, я тащусь, я смотрю ролики про эти супердроны. Ну это кайф. Но я понимаю, что я никогда такое не соберу, ну потому что просто мне нету времени, нет времени, даже нет времени найти можно всегда. У меня нет настроения настолько в это погружаться. Но летать и в пиве мне нравится. И вот этот вот дрон, который вышел новый, вот этот дрон, это по сути пропуск для таких как я. Я понимаю, что на нем вот эти лучи первым делом отломаются, что все это вот, ну, да прочные вроде лучи-то. Сейчас я уже видел, как они разбиваются. Пиве сообщество только выиграет от этого дрона потому что люди сначала купят такую штуку я купил, дальше если я заинтересовался прикольно, я сам его попробую собрать другой, уже с этими карбоновыми рамами которые там будет супер-пупер характеристики иметь еще чего-то, уметь то, что не может этот но начать я попробую с вот этого потому что у него куча режимов которые позволят мне сделать это достаточно консервативно, то есть я умею летать на вот этом дроне а этот дрон летает так же, как этот Mavic 2 Pro в своем первом стартовом режиме потом естественно симулятор Благо, все легко соединяется. Э -э, вот эти вот очки, можно прямо в них подключить симулятор к пульту. Пульт мы сейчас достанем. <свёздят> как сделано. сделано. Итак, вот они эти аксессуары, вот пульт. И можно одеть эти очки, подключить пульт к телефону и в очках ну, реально, в реальном совершенно варианте тренироваться. То есть, какая разница, летает у вас там дрон или это вы на компьютере видите в данном случае. Поэтому можно научиться летать, не разбив десяток этих дронов для обучения, а я вам категорически советую, мой опыт, я разбил, вот, построив весной несколько планеров, я решил, ну сейчас, у меня налет, там 5800 часов на планере, что я там вот этой балалайкой не запущу какой-то самолетик, я разбил сразу же первый же самолетик и потом полез, загрузил себе вот такого типа самолетик я разбил, сначала я его разбил за плохого радиоуправления, а потом из-за собственной дурости. И полез, отлетал там почти часов 10 в симуляторе, и после этого все стало хорошо, поэтому обязательно не думайте, что вы самые умные, залезьте, поставьте симулятор себе, отработайте 10 часов, чтобы летать в режиме уже, тут три режима, первый режим, я так понимаю, когда он работает как исключительно, как вот этот малик Второй режим, когда эта штука работает в каком-то смешанном режиме. Третий вариант, когда ноу-лимит, no то есть он уже вертится во всех осях. И то даже этот вариант начинается с того, что он там до каких-то углов поворачивается, но перевернуться, допустим, не может. Это мне тоже нравится, как и нравится кнопка. Самое главное, что я как пилот понимаю, что такое нагрузка летная, когда ты летаешь и просто устаешь. Человеческий мозг может выдержать какое-то количество нагрузки, а потом возникают проблемы, какие-то провалы. Торможение, если вы просто устаете, можете сделать легкую ошибку. Вот, плюс огромный этого дрона: то, что вы можете нажать на специальную кнопочку отдохнуть. И дальше дрон встанет в обычный режим обычного мамика и будет висеть, ждать, пока вы там отдышитесь, подумайте, что вы будете делать дальше. То есть вам не нужно проводить весь полет от взлета до посадки. Что такое полет от взлета до посадки, я прекрасно знаю, там на планере. И ты взлетел, и ты уже точно должен будешь приземлиться. И тебе ты отдохнуть не можешь. Все, ты уже с ручкой, с воздухом, с педалью. Ты летишь. А вот здесь у вас есть волшебная кнопка зависнуть, поставить на паузу, а мало того, есть волшебная кнопка домой, вы можете всегда нажать кнопочку, пяу, и эта штука решила, поняла где что, вернулась домой, прилетела, приземлилась. Вот это именно та причина, по которой я выбрал э, DJI FPV. Давайте продолжим смотреть, что здесь в этой коробке есть. Макс, поможешь? У нас же все таки как это, распаковка чайником идет. это было, было лилическое вступление. У нас присутствуют пропеллеры. Там они маркированы. Правый и левый. Угу. Мы их сейчас замечательно смешаем. Я думаю, что они, на них должна быть какая-нибудь маркировка, которая позволит нам... Ну-ка, Макс, смотри, правый и левый пропеллер. Есть разница? Есть. У этого есть красненькая пупочка, у этой красной пупочки нету. Поэтому можем пропеллеры спокойно все смешивать. Ну Нет, Макс. Ты знаешь, где Ну А где Б? Да. У нас куча пропеллеров. Дальше у нас эти. Вот у нас, у нас... Вот запаковано как iPhone. Мне, кстати, эта тема не нравится, потому что вот эти все красивые упаковочки, это, конечно, деньги раз лишние. А самое противное, что это вред окружающей природе. Вот мы Приходило бы это в каком-нибудь пакетике. Было бы лучше. Но зато видите, как все. Культур-мультур. Все такое вот прям. Макс, дернешь пленочку. Ну, вот, Давай, Тини, распаковывай эту штуку. Что тут у нас еще? Э вот, это аккумулятор. аккумулятор я так понимаю, к очкам. А, очки не работают от... Где очки? Очки. Угу. Очки, соответственно, соединяться Они сами по себе легкие. И чтобы они были легкие, аккумулятор не в очках... Могу где-нибудь тут торчать. А он у нас в карманчике. И две литевых батарейки, соединенных последовательно, здесь 8 вольт. То есть от пауэрбанка вы эти очки не запитаете, имейте в виду. Так, батарейки. Что? И вот у нас еще что-то осталось. Так, я люблю распаковывать. Все, все выкинется. Вот это вот то, что засоряет нашу природу. Куча всякого барахлища. Так, тут, наверное, нужно будет. Предупреждение от французского правительства. Все, мы сейчас в эту коробку все сложим и потом все славно выкинем. Оставив... О, руководство на русском языке присутствует, что удобно, потому что можно на родном языке читать, что с этим дроном делать. Вот такой распаковщик в натуральном варианте. Наверное, как-то что-то тут все побеги и мы получили кучу счастья за большие деньги и попробуем теперь это в кучу собрать одна из причин по которой мне не нравился мавик для того чтобы полноценно насладиться вот этим вот пультом и вообще что-то видеть нужно было подключить телефон и вот я беру телефон Чехле. вот если бы не этот чехол этот телефон уже 10 раз это кстати вот классный чехол Питака. категорически рекомендую он вообще магнитится к чему угодно и в этот телефон спас бесконечное количество раз чтобы подключиться к этой штуке мне нужно чехол снять мало того был случай когда вот здесь вот этот вот кабелечек есть он видите какой весьма неочевидный то есть usb но почему-то квадратный. квадратный usb видите и был совершенно фееричный случай, когда вот этот кто-то из моих друзей, не будем говорить кто, вот этот USB засунул наоборот и сломал, в данном случае вот здесь разъем. этот разъем, чтобы перепаять, это стоило там больше 100 евро и огромное количество мороки. Мне не нравится. И летать по экранчику мне тоже не нравится. Смотреть на экранчик, смотреть на дрон, то есть какой ты уже летишь по этому экранчику, смотришь, как все красиво, но как-то это некоторым образом уже извращение, потому что Зачем нужен вот такой экранчик кастрированный, если можно надеть полноценные очки, и ты летишь уже вообще полностью, ты летишь на этой штуке, летишь на дроне, все смотришь там, красота. Это к вопросу, если вы, например, у вас нет ни одного дрона, вы выбираете, а какой же дрон мне такой завести сначала? Ну, я категорически рекомендую вот не начинать уже с, там, уже с той же прошки, ну, хотя смотря для каких задач, наверное, съемки какие-нибудь, здесь шикарная камера есть, очень мощная. И плюс этой камеры, что когда дрон висит, вы можете в любую сторону эту камеру направить, при этом не нужно дрон разворачивать. Вы можете боком лететь и снимать объект, который здесь. Этот дрон так не может, у него камера, которая здесь фронтальная, она поворачивается или вниз, или вверх, и все. То есть боком она не поворачивается, поворачивается, соответственно, весь дрон. Ну, потому что сам принцип полета у него такой. Так. И... Плюс этого дрона, что, ну, если не брать за идею только съемку, что он будет полноценно заменять вот эту штуку, при этом может намного больше. Так что вот совершенно однозначно, если вы хотите купить дрон, вот хотите, вот знаете, как бывает, хочу. Макс, вот хотел на день рождения дрон, да, Макс? <свот> да, хотел, да, да. Папа купил дрон? Да, купил. Видите, как это делается? Папа купил дрон Максу. Максу дрона, не себе, Максу. <свот> Молодец как вы видите друзья даже ребенок справится да макс проверь в какую они да, без разницы они все одинаковые да, макс прикручиваем антенки я не могу. а ты крути вот смотри вот я тебя наживлю а теперь крути ее вот так крути крути макс крути молодец мой хороший молодец крути антенну мы собрали очки теперь мы собираем вот прикручиваем к пульту ручечки все, Ручки мы прикрутили. Я, я, я. Вот эта ручка, она сейчас находится в режиме, как летает тот же мавик. Видите, подпружиненная, нейтраль возвращается. Но когда летаешь в режиме, э, уже в FPV, таком, No Limit, ее надо, вот здесь вот снимается резиночка, и пружинку надо снять. И тогда эта ручка не будет возвращаться в нейтраль, будет. будет, по сути, газ будет. То есть это будет газ, и он будет оставаться в любом положении, ну, как вот в обычном пульте. Вот, видите, у меня газ на моих... Планирак, самолета. Угу, угу. Ура. Еще и златом шаг, шаг. Так, Макс, по повесим винты, да? Да. Нет, Макс. То есть нет. нужно просто взять, Максим это другой. Наж Ого. Нажать и повернуть. И вот у вас винт фиксируется. Винты ставятся очень легко. Естественно, это делается двумя руками. Одной рукой точно нельзя. Оп. Бо -бо -бо -бо -бо -бо. Что? Макс хочет поставить. Ты хочешь поставить, подожди, Макс, нужно с черненькой, вот, вот этот винт надо ставить, на, так, нажимай, сильно нажимай и поворачивай, оп, браво, Макс, браво, выглядит, конечно, потрясающе, то есть, смотрите, вот это вот радиатор охлаждения, то есть, я в данном случае, как инженер смотрю, насколько красиво сделано, видите, прям, ух, а батарейка-то, батарея, сейчас посмотрим, он с батарейкой был уже, да, проверьте, заряд написано. Кстати, не очень тяжелая батарейка, Ну, массивная. Ой, тяжелый, тяжелый, Макс. Собрал я очки, прицепил вот этот вот ремешочек. Удобно, то есть все быстро, практично, то есть все сделано очень, не знаю, качественно. Вот как я первый дрон купил, мне все нравилось, прям Нь, персик. Так и здесь. И теперь смотрите. Это понятно, надо защитные, отковырять, да. отковырять защитные штучки. И пальцами И пальцами потыкать. А, вот это самое любимое занятие. Я не люблю упаковку. Но больше всего мне нравится отдирать вот эти штучки. Оп. Так, пальцами трогать не будем. Но я первый раз одеваю эти очки, Посмотрите, что там вообще внутри. Надо сладко. А, а, а, а, слишком я натянул все вот так. Ну чему вообще? Ту, Макс, похож я на какого-нибудь этого злого человека, нет? Или на веселого папу похож? На кого, Макс? Олибогох динозавра! На динозавра, говорит. Динозавра. Вот только удобные ремешки. Вот можно действительно. Я сейчас за три движения отрегулировал так, что у меня они вот на голове висят. Ну почему? Нигде не давят. И можно как-то тут отрегулировать расстояние, я так понимаю. А, вот, смотрите, вот эти вот две, два ползунка позволяют отрегулировать расстояние. У вас если глаза ширше или не ширше, можете себе под свои глаза настроить. Очень удобно, наверное. Я первый раз я в пиве говорю, что пив-чайник. Теперь, друзья, начинается самое интересное, как это все запустить, работать. Моя самая нелюбимая часть, подсоединиться каким-то там телефоном, компьютером. И заставить эту штуку жужжать. Сейчас мы это попробуем сделать. Да, Макс? Да. Yeah. Обычные впивы дрона летают вот на таких аккумуляторах. Видите, сейчас заряжаю один из аккумуляторов. Можно посмотреть напряжение на каждой ячейке. Работает у меня это зарядное устройство от вот такого блока питания. И вот так все это прекрасно. Очень удобно, достаточно. Как это выглядит у DJI? Вот у вас один блок питания, который питает, заряжает пульт. Батарейку основную и батарейку камеры. Все, от одной балалайки. Один провод вы в розетку воткнули. Все. <звёздит> hey! Друзья, он запустился. Это оказалось очень несложно, потому что мы включили дрон. Потом включили пульт. Потом включили очки. Очки при этом были уже соединены с телефоном. И так как на телефоне у нас стояло приложение, приложение DJI Fly то вся эта штука волшебным образом вот за что я люблю вот эти системы это все вот хрухрр и сказал только зарегистрироваться да за включить да и прошло 30 секунд дрон перезагрузился и дальше все вот вот оно вот все очень быстро просто мне так нравится, потому что времени мало, вот сейчас смотрите за какая погода за окном прекрасная, мне надо с учеником уже летать на планере, но перед этим мне очень-очень-очень-очень хочется быстренько слетать на дроне. Друзья, передо мной планер, чудо планера, сейчас я на нем полечу с моим учеником, но и больше всего я хочу полетать сейчас на дроне, представляете, я все таки набрался мудрости, оставил дром зарядиться. Себе выдохнуть, посмотреть, как это все будет. Немножечко так посидеть, подумать, ручки покрутить. Сейчас мы с Ванечкой слетаем на вот этой прекрасной белой птице. Вот сейчас у нас, смотрите, взлет. Вот там вот несколько кучевых облаков. Мы бодренько к ним присосемся и послетаем на маршрутик на юг километров 50 вот, потом может быть вот к той снежной горке Она сейчас дымки, вот к этой горке В общем, налетаемся вдоволь И это будут полеты от первого лица FPV к, к, к, То, что я люблю Вечером Я попробую следать еще и на дроне <сасыпь> Так что раз... сегодня не того. день, а счастье Ух! Смотрите, как красиво радуга такая Радуга в прямом эфире Это, конечно, такого у меня еще не было Прям бомба радуга, посмотрите, какая жирная Мы летим, и как рядом с нами летит радуга и красиво, да? Рано, друзья, хвалил, как все просто. Загружается обновление. Вот он требует от нас обновления. Вот оно, 23% загрузилось. Все аккумуляторы заряжены. В предыдущий раз мы начали обновлять. У дрона был достаточно сильно разряжен аккумулятор. Поэтому слетело обновление где-то в середине. Поэтому мой вам совет, не спешите. Зарядите все аккумуляторы. Вот поступите, как я, не спешите. То есть я не спешил вынужденно. А вы не спешите, вы не спешите принципиально. К сожалению, на улице стало чуть мрачнее. Вот мы только что на планере летали, попали в ливневый снег, радугу. Время еще есть. Я надеюсь, что сейчас все обновится. И мы полетаем на этом дроне, погоняем кур. Самое интересное, надо в пиведроне догонять курицы. Пользователям, желающим освоить режим М, рекомендуется сначала посмотреть обучающее видео о режиме М и попрактиковаться в приложении DJI Virtual Fly, чтобы обеспечить безопасность полетов. Это очень правильная идея. В чрезвычайной ситуации, либо при потере ориентации в пространстве или управлении полетом в любом режиме, просто нажмите кнопку паузы, возврата домой, и дрон остановится в воздухе. Эй! Мы посмотрели обучающее видео. И я думаю, что сейчас начнем. И Это, кстати, рекомендую и тоже посмотреть, потому что ничего такого особенного, но вот с Атой все понятно. Уже понятно, что с ним делать. Он сказал, поехали. Ну что, он сказал, поехали? Да поехали, поехали, поехали, Макс? О, поехали? Да! Вашу, вашу маму и тут, и там передают. Посмотри, Макс, одень очки посмотреть, что, что показывают. Макс, ну что, ты летишь или я? Кто первый? Я. Ты? Ты уверен? Уверен. Уверен? А может папа первый раз попробует? А потом я тебе дам очки подержать, ты в очках будешь смотреть, а папа будет летать. А потом наоборот. В общем как-нибудь сейчас мы. Уго. Дай, дай бог, чтобы дрон дожил до, ли до сегодняшнего, до сегодняшней ночи. Макс, тебе нравится, сын? Да. Да. Максу нравится. А как, а, а как нравится папе, как нравится эта штука папе, Макс, будем вместе ну, с тобой летать, смотри. да? Можно за очками подсматривать. О, ну. за, а за очками можно подсматривать на, на телефоне, посмотрите, как это выглядит. За всеми можно подсматривать, О, Тым, тым, тым, тым, тым, тым, тым, тым, В общем, до чего дошел прогресс? Вашу маму в трех местах показывают. Ну, кстати, давайте посчитаем, сколько мест. Значит, показывают в телефоне. Показывает э, на, ну, на камере самой, я смотрю, и вот у Макс видит тоже. Все, ну что, погнали, поехали! эй погнали! Вся банда в сборе. Ой, мне помогла все эти прошивки сделать, там ничего сложного, но я это так ненавижу. Она отважно все это сделала, пока я летал на планере. Видите? Так, Макс, вперед, ты готов? Да, У тебя пульт? Да. Пошли. Мамы и дрон, а папа и очки. Все, все разделили по-честному. Похоже, <плевший> на пчелу говорят. Так, там, там, там, там, там, там, там, тарам, там, Я тарам. еще ни там, на такой там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, мы подготовили стартовую площадку и она находится на нашем участке но даже если было не так мы могли подойти куда-нибудь в стороночке и спокойно полетать а во франции дрон весом до 800 грамм не подлежит регистрации поэтому наш весит 795 поэтому мы по самой нижней границе <свят> проходим. Это огромное спасибо DJI за это, потому что это реальный плюс большой. Я думаю, в будущем будет все усложняться, потому что, ну, вы сами понимаете, вот эта игрушка, вот эта вот игрушечка, может разгоняться до скорости 140 километров в час. 140 вот Представляете, на скорости 140 800 грамм входит в кого-нибудь. Это мало не покажется. Вот. Так что летайте осторожно. Вы обладаете э, реально очень крутой штукой. И самое главное теперь не испортить э, карму всем. Потому что их, вот как с моноколесами, когда начинают гонять по городу всякие идиоты и врезаться в прохожих. Потом говорят, давайте моноколеса запретим. Также может быть и с дронами, если неправильно что-то делать. Сейчас коронный звук. Коронный звук. Включаем. Все загорелось. Где у него задница? Сказали Фу подойти сзади. Красный. Хорошо, вот он дрон стоит. Сейчас надо включить. Вот спереди. спереди да. вертикальный, сзади горизонтальный. Дрон наш готов к взлету. Очки включились. А нам телефон. А Но... вам телефон? Телефон включился? Нет. Он требует мое лицо. Он прям над нами. Верещит. Спускается? Страшно-то как. Да. Какая-то красная штука. А -а -а -а! Инопланетяне! Бежим! Игорь, он реально на нас летит. Друзья, первое использование... Кнопки домой, потому что мы забыли включить запись на камере, должны повторить первый взлет еще раз. Вы будете сейчас смотреть. Смотри-ка, смотри-ка, сел. Вы будете смотреть. Но ну, еще не сел. Сейчас посмотрим. Сядет. Ав Автоматический заход на Макс. Охренеть! Точно? Сам! Сам сел, точно. Углядите, до а -а -а. чего прогресс дошел. Огонь. Макс, тебе как круто! Едем. Я забыл кнопку на камере включить. Первый вылет, считайте, сорвался. Будет второй. Я постараюсь быть также эмоционален, хотя я могу даже сейчас сказать, что это, про это волшебство. Держать это волшебство. Макси, ты рад? Смотри, сейчас папа опять полетит. Первое ощущение, друзья, от этой штуки, я только что это уже говорил, просто повторю. То, что я вижу свой участок. Я смотрю вперед, мне кажется, что я смотрю на гору, я поворачиваю голову, а картинка все та же, она не меняется. Это, конечно, просто выносит мозг сразу. Очень прилично. Не укачивает тебя? -то -то. Меня, ну, я же на планере могу читать. Возьмите О, мой телефон. Макс, держи, Второй держи. момент, что ты совершенно... Вот я, я хочу на пульт посмотреть, что-то там потрогать, и этого нету. То есть я вижу картинку, которую передает дрон. Это особенно прикольно. Ну что, попробуем? Да. Вот. Макс, ты готов? Макс, ты готов? Мы снимаем тут. Да. Так, ну смотрите, я, я далеко я от у дрона стою? Далеко, нормально? Да. Всё. Нормально. Взлетаем. И поехали! Ух ты ж Все, выше По деревьев. Выше деревьев? Да. Отлично. Поднялся выше деревьев, друзья. Рядом зона ограничения аэродрома Эспер-Сюрбуш. А вот это наш аэродром, на котором стоит мой планер. А что, дунем, слетаем. Сколько у нас ну, рек, то, то, то, то, Там камеру-то надо включить на дроне. Батарейку. Да, показывает. Скорость 14 метров в секунду сейчас. Но мы на самом таком режиме простом. Сейчас разворачиваю дрон к нам. И вот наш городок, лоботим аль опускаюсь чуть пониже. И вот смотрите, какая замечательная букочка H. H это дом. Аж тут не видно у нас. Я тебе говорю, у нас не выводится. На телефоне не выводятся. Ну, к сожалению, вы ограничены. Ух, как круто вообще! Да, вот эта губочка H, дом, это очень удобно. Может быть, это можно настроить? Наверное, можно настроить. Вот я сейчас возвращаюсь домой. Со снижением иду. Ну, вообще, конечно, очень круто. Картинка отличной четкости. То есть я реально такой картинки не ожидал. Она просто волшебная. Я прямо сейчас иду, как на планере своем, иду. Мы его слышим. В точку Аж. В точку H. Стараясь не попасть на какие-нибудь деревья. Осторожно. Ой, осторожно. Вижу, что я, я немножечко не Ты ни, подлетаешь. Ниже, ниже оказался. Так, я сейчас попробую. Камеру. Ты нас-то видишь? Я, я вижу нас. И я вижу посадочную площадку. Я попробую сейчас приземлиться. Мануально? Ман мануально на коврик. Перелет. Да я понимаю. Наш пруд. Ой, пруд, да, так. Да на эту вертолетную площадку еще попасть нужно. Отлично. Опускают. Я камеру направил сейчас вниз. Я в мануальном режиме пытаюсь. В Первом же полете приземлиться на. Да, попадет или нет, Макс, как ты думаешь? О, нас видно. Ой, я вижу что. Вот как-то вроде, как я вроде как должен попасть. Ну, визуально я вроде попадаю, Ну попробую приземлиться. А -а -а. Попал, да, есть контакт. О! Но ваши впечатления. Друзья, ну, во-первых, я С на этой штуке сейчас слетал, посмотрел, как там наш аэродром. <laughs> Опять же, осторожно. эта штука показала мне в первом полете, который вы не видели, Мама, я... в очках показала зону ограничения соседнего аэродрома. Э, ну, почему-то наш не показала, с которого я летаю лично. Интересно. Да, Девки почему Прошу. это? Может, наш аэродром закрыли? Э, очень все комфортно. Я думаю, что первый раз э, вы будете летать, будет укачивать. Потому что я чувствую нагрузку на вестибулярку. Но я летаю в планере, я читаю в планере, я пишу в планере. То есть, там, у меня просто очень сильно тренированный вестибулярный аппарат. Мне эти очки пофигу. Но!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 Оно летает, оно работает, и ощущения потрясающие. Я хочу на этой штуке поучиться, погонять, и обязательно дойду до мануального режима, посижу в тренажерах. То есть мне нравится это, я это буду пробовать, осваивать. Так что, кто хоть немножко задумывался, нужна ли, мне это, нужна ли вам эта вещь, берите, не думая, по той простой причине, что это тот же самый Mavic, вот в том режиме, в который я сейчас включил, N, это тот же мавик, ну, допустим, датчиков нету столько. То есть понятно, что вот эти все деревья, если наш мавик его в это дерево не засунешь, то эту штуку, конечно, засунешь. Но в целом, там, это примерно то же самое. Дальше, когда вы немножечко освоились в этом режиме, переключайте следующий в спортивный, там просто полностью... Он перестает тормозить перед препятствиями, так он хоть немножко тормозит, в режиме спорт не тормозит. А режим мануала, он позволяет вращаться по всем осям, он позволяет делать акробатику, делать перевороты, петли, там все что угодно. То есть это прям становится вообще чудовище такое. Поэтому... Ух! По картинке. Картинка четкая абсолютно, то есть меня тоже что расстраивало. Я очень не люблю некачественные картинки, когда ты видишь и там видишь как-то ты всё криво и так далее, то есть начинает болеть глаза, начинается какое-то искажение, от этого появляется раздражение. Там многие говорят, вот надо летать на аналоги. Вот я не знаю, я смотрю видео с интернета, как показывают этот аналоговый сигнал с этих пиви-дронов, вот какой-то кошмар, то есть мне, мне не нравится эта картинка, мне с хочется... С Марса лучше. А? С Марса сейчас лучше. С Марса будет. лучше картинка, мне нравится реальность, то есть вот на этой штуке я сейчас летел, как будто я на планере тут заж зажигаю, вышиваю. Понятно, что я так низко не могу пройти. Ну, могу, но нельзя над городом так низко. Э -э еще что-нибудь там, закрыто, может, какой то конфигурация на скалу. А на этой штуке много можно такие вещи, которые я, например, не, не смогу сделать там ни на самолете, ни на планере. Это отдельная такая дисциплина, которая... О, это новый мир, это новый мир, это кайф. Я страшно доволен того, что у Макса случилось с день рождения, ему нужна была такая, такой хороший подарок был на день рождения Максу. Да, Макс, это твой подарок, да? Хочешь, да. слетаем сейчас? Я тебе одену очки, и мы с тобой слетаем. Договорились? Да. да. Да, давай. Давай, я тебе одену очки. Оп. Сейчас я тебя подтяну ремешки. Теперь, Максим, все, стой, я буду взлетать, ты сейчас ты будешь видеть картинку всю, которую, а я папа будет по телефону ориентироваться. Ага. Готов? Давай отойдем немножко от дрона на всякий пожарный, Макс. Да, задом. Вот, да, да, да. Держи папу за ручку. Ты, Макс, я вижу, как тебе непривычно так же, как и папе. Взлетаем? Ты готов? Да. Смотри на картинку, папа взлетает. Я виду, мало. Макс, ты видишь? Красиво? Да. Макс, ну смотри, я тебя сейчас поднимусь повыше, я тебе сделаю обзор местности, как у нас красиво вокруг. Друзья, Максим летал на планере. Максим летал на параплане. Теперь он поэтому... летает. А теперь он летает по FPV. Дует ветер, кстати, чувствуется, что приходится этому мавику, э, мавику fpv шечке нелегко. Ограничение 10 метров в секунду. Ну, летает он, Мануале. смотрите. <кười> Макс, <кười> ну как тебе? Хорошо? Нравится? Там какой-то дом. Там какой-то дом? Макс, я опускаюсь вниз. О, По... Наш дом в на Наш дом на Какое-то предупреждение нам пишут. Может у него садится батарейка. Это о. О, подсветка. Он, он садится. А, темно стало? Ну, в общем, дрон в автоматическом режиме приземлился. Батарейка-то у него еще живая. По-моему, он просто из-за батарейки вышел. Да, да. Макс, Макс я... ну как? Макс, что ты скажешь? Скажи что-нибудь. Бом! Что бом. Какой-то дом. Дом? Ты видишь наш город? Наш город. Да, видим. Это наш дом, Макс. Макс, это наш дом. Это наш дом, Макс. Ну, ты сейчас, Макс, хороший подарок на день рождения. Да, села батарейка, дрон в автоматическом режиме приземлился, то есть мы его подвели, он ругался на нас, говорит, хочу приземлиться. То, что батарейка еще долго работала, пока он обновлялся, поэтому мы взлетали там уже на трех делениях, и вот сейчас это минимум остался. Класс, то есть я в счастье. Макс, ты счастлив? Эй, классная хрень, вообще огонь. Будем летать, будем снимать. До новых встреч, Аливар!